Здравствуйте! Совсем недавно я показывала, как срезала прикорневые детки на этой, на этом пенечке. Вот сегодня, вы видите, прошло всего две недели, и вы, вы видите, какие огромные уже корешки. Вот здесь, вот, около 8 сантиметров каждый корешочек уже пора отсаживать потому что никакого горшка не напасешься. я сейчас срежу эту детку для этого мне понадобится, можно любые ножницы или нож презинфицированные и срезаем просто с кусочком светоноса срезано но можно сажать и с кусочком цветоноса детку так по крайней мере литература говорит и в то же время можно без него сажать, одинаково приживаются и так, и так. Вот со временем цветонос этот усыхает, и вы просто перепересадки детки удаляете. Ну, некоторые говорят, что загнивает в коре цветонос, лишние проблемы. Вот сейчас беру ножнички маникюрные. Я их продезинфицировала. Вот. И тоже срежу детку с цветоноса. Подрезала детку. И видите, вот это хорошо выкручивается. Вот. Легко-легко выкрутилась, Выкрутился цветонос. И наша детка освободилась от цветоноса. Вот срез я обработала активированным углем. И сейчас утро я поставлю до вечера это все подсыхать. Может даже до завтрашнего дня оставлю. Пусть срез хорошо подсохнет. И э, сажаю в кору. Берем горшочек, примериваем, как наша детка войдет в него. Вот, помещаются ли корешки? Ну тут естественно помещается, но меньшей нельзя взять, потому что уже будет упираться. Вот и обсыпаем все субстратом. Вот так мы посадили нашу деточку. Желательно ее накрыть чем-то или пакетиком, или поставить. В аквариум большое кашпо поставить. В общем, создать ей парничок небольшой. Сегодня можно не поливать. Пусть еще лучше ранка затянется. <coughs> Завтра полить. Если не удается, если корешки поверхностные получаются, и орхидея неустойчиво, детка неустойчиво сидит. В горшке лучше ее подпереть палочкой привязать к палочке главное чтобы она не шаталась в горшке это будет способствовать быстрейшему ну как прорастанию корешков когда орхидея шатает скачается но ну, орхидные корешочки часто закокливаются вот и все на сегодня до свидания до новых встреч